Так, ну что, всем привет. Добро пожаловать в новую серию по сталкеру Anomaly 152 плюс Expedition 221. Продолжаем. Все ссылки <coughs> будут в описании И на скачку этого мода. Там же будет находиться видеоинструкция. Так. Что у нас тут есть интересного? Надо, короче, сдать квест. Надо сдать квест, это на второй этаж нам перееться ну, Я фонарик врублю, чтобы вам видно было здорово мужик так я выполнил задание угу. ошибка монолита у меня э, хотел чтобы я добыл хорошо все давай покеда вот я, эти я 6 ошибок сдал извиняюсь чуть болею так надо сдать э, сдать боеприпасы там которые мы с монолитовцев когда отбивались у барьера пушки там пару штук у нас есть он Винтовка там, коряк 98-й. Сик надо сдать. Я там нечаянно продал одну пушку, которую хотел заиметь. На калибр 762 на 51. Но я думаю, это не проблема. Что-нибудь интересное, прикольно мы еще найдем, да? Под более мощный калибр. Давай эти вот эти боеприпасы ненужные сдам. А -а -а. Давай вот это у меня тоже добро все забери С мутантов эти части Забираю Все, плюс 27 косарей У нас 119 Так, так, так А у тебя тут такого прям более-менее Интересного нету ничего, да? Я бы тебе в FMJ купил бы Вот так вот У меня в принципе там вроде хватает боеприпасов Давай еще возьму вот так вот купить. Че по медицине? Кстати, у меня. 4-4. Так, бинтов мало. Давай, немножко хавки Вот так вот пару батонов Вот это возьму. А, диркулес, давай возьму. Вещь нужная, как бы. Бесспорно. Иногда у меня перегрузы бывают дикие. Энергетик, давай возьму. Так, бинты. Бинты. Бинты давай сюда все. Вот это. Все-таки идем в такой хороший рейд. Хорошую такую вылазку. Давай верблю же горкой сюда повешу. Выносливость дает мне. Перекушу немного старым батончиком. Сухарем, блин. Давай вот так похаваю. ХПшка. ХПшка у меня почти полная, но я сажусь в аптечку. Куплю у тебя еще наверное. А то тут бывают такие прям жесткие перестрелки, что я не знаю. Медицина улетает, как горячие пирожки, блин. Давай. Вот так вот еще одну аптечку за 4000 Все, замечательно. Так, куда дальше двигаем? Угу. Ну, это мне на выжигатель мозгов надо идти. А еще я смотрю, здесь тайник какой-то неподалеку у меня. Где он там? Ага. Возле будки на... вкусном пункте. Давай сейчас гляну, что там есть. Может, что-нибудь интересное лежит. Так. С какой-то стороны находишься. вещи под самым носом у этих гайсов. В трубе за и у входа на базу. Глубеза за и у входа на базу. Вот здесь вот, да, получается. Э, жиканчик. Вот это вот. Чисто для готовки. Ладно, кофе я еще вытяну. Слушай, а ты меня ее не купишь, нет. Что скажешь? Не, не купит. Ну и ради этой херни, блин, перец, опять все это продавать. Мне как-то не хочется, на самом деле. Давай, ебнем водички немножко. Я думаю, самой воды нам еще хватит на очень долгое время. По-моему, прошлую серию начинали, у нас там было. Так, котик. Не, котика ножичком полоскать не получится. и короче, двинули. чё как новый прицельчик вам? Я думаю, получше будет, чем предыдущий, закрывает очень много обзоров. Сейвануть, то есть эти П. Идем в лук зоны. блять опять это освещение уебещен и там мутанты ходят и музыка опять орт на всю громкость у нас благо хватает костюм нас держит радиацию идем дальше так чё по карте куда нам примерно хотя бы вот сюда ну, давай по стандарту пойдем Тут уже, блин, никакая химера, блин, не обитает, нет? Я надеюсь. блять ну освещение, конечно же. Дай боже. Ну, серьезно? Бинтанусь немного. Ничего полезного у тебя. О, есть что-то. Так, на мутантов я пожалуй возьму гробовик. Самый верный способ, скажем так. ай яй яй яй яй яй яй Давай аптечку Костюм мой хорошо цапнуло? Костюм мой хорошо цапнуло? 91 процент а, Давай починюсь Вот так вот И Давай противогаз тоже 93 Ниже 70, 80. Ну блин. 85. Ладно, давай вот так. Плюс нашивка военного. Ну что, сами виноваты, что вскочили в эту аномалию. Из-за этой ляби еще так видно, все хреново. Что, по радиации? Радиация нас пока не трогает. Нас пока трогает, блин, только это уебищное освещение. И, сука, ебучий Монолит. Меня так вот с вами воевать тут. Я же даже вас не вижу, блин, ни хрена Так, мне только сбежаться, наверное, с ними Либо они сами сюда подойдут Так, ну его нахрен Давайте сами подходите Господа хорошие Я не вижу, блин, ни хрена их. Пусть бы вспышка какая-нибудь была бы. Не вижу, блин, вообще. Ладно, давай накорвив. Он на вышке сидит. он еще жив там. Давайте патроны заряди. Сейф. Я понял. Давай аптеку Покажи. Пиздец так с ними, воевать тут? Реально пиздец какой-то. Мне по-хорошему нужна снайперская винтовка тогда. Давайте подходите, что ли. Ну, а подошли. Так, осмотреться. Один, два, три. Не, слушай, мне надо, наверное, лучше за камень откатиться по сейву. Потому что я не могу на таких расстояниях с ними работать. Это, блядь, нереально. Что с таким, блядь, освещением? Ну, тут лучше вообще не лезть. И давай музыку потише сделаю. Ебут, блять, со всех сторон. Давай назад, короче. И буду вас тут со скага отстреливать. Я еще вас видел бы, блин. Вот там. Упрется, блин. На камень я залезть не могу, да? Но оно, собственно говоря, мне и не надо было. Да реально, блин, стреляю какой-то ебучий пиксель. Пытаюсь выловить хоть какое-то движение. Я их не вижу, они мне, блин, за пару километров видят. Вон он там. раза а? обошел же еще как так подкрался давай последний сейф я не знаю ну что, будем пытаться ну что делать блин? мне туда идти я правда потом таскар вонючий я не знаю я заменю блин мне реально блин скоп какой нормального не хватает один. Минус один это уже хорошо. Давай. Бинж не хочешь? Давай аптечку. Аптечку тоже не хочет есть. не вообще ни хрена не видно, блять. С кем вы там еще воюете? Ах, музыка. Как же я, блядь, мог забыть. Ох, йой-йой. Костюмы там сильно мне истрепали. Угу. Восемьдесят. костюм у меня хорошо потрепали. Прям сказать, очень хорошо. еще две аптечки одну. Ну что, больше никто на меня не полезет, нет? Вы где там вообще ходите? Как мне вообще по вам работать? Вот он может на вышке-то сидит, блядь. Еще костюм подремонтирую, воды попью Аптеку ебну Может так хоть лучше видно будет что-то Я не знаю, ребята Вот с тем, с тем вот там замес Ебать, там химера что ли, блять Или кто? Так, один, два, три. Так, я понял. Короче, забегаем сюда и, короче, посылаем им ганату. Если она у меня есть вообще. А ганаты у меня нету, походу, да? Никакой. Ганаты у меня, блин, никакой нету. Зато есть толпа монолитовцев. Это не может не радовать. Ну чё, вылазит кто-нибудь на меня будет? О, так, F4. Армейскую аптечку использую. Сейв. Что, блядь, произошло. Почему мое оружие увело? Это мутант на меня какой-то подействовал? Еще один. Давай, сейф. Так, ну, я знаю, там еще минимум двое тусит. Так, этому я сделал уже хорошо. Так, сюда же больше никакой засранец не полезет. На вышке тоже больше никто не сидит. Давай просто по-аккуратному по их выщелкивать. Они нас через этот забор видят. Так, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад. назад. Пофигу, сохраняемся. Все, замечательно мы много монолитов выщелкнули. так есть ту вот, опять мой костюм поломал блять 86 процентов так он чинит от 65 а, барвинок барвинок так и в 3 И опять у нас такая видимость, чтобы ни хрена не, не было видно. Так, мы ж так скопытимся, блядь. Заебись, у меня последний сейф. Прям вообще охуенный был. Обожаю эти замесы. Жрак монолита, блин. Вы меня там, блядь, чего? С ракетометом, блин, обстреливаете? С РПГ-7 или чего, блин? Так, хил. Сейчас тут хуй один вылезет. Он меня все равно перестрелял. Каким-то образом. Я в него там зажал прям, я не знаю. Может, рыбовика его выхлестнуть. Давай, вот так. F4. Так, не, лучше, наверное, со старого. Выстрелил выщелкивать, потому что... Так он что то вообще браться не хочет. Ты хули, блядь, такой живучий? На те мои вообще боеприпасы действуют? Чё это, блядь, за танк на меня вышел? Ему похуй вообще. Ему вообще поебать. Ух, да что ж такой запотный-то дядька попался мне, а? Сейф. Сейф нахрен. Музыку, музыку, музыку, музыку. Давай потише. Давай вот так. Блять, ну еще ты по мне постреляй, да? За компанию, блин. Так, минус еще один. Это жесть, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, дядька, блин. Так, дядька, дядька, дядька, блин, не еби. Не ебите, граждане. 78. Так, косюм. Ууу! Вставляет мне тут пропиздо лихо. Прямо очень лихо. Как ты, блядь, живешь еще? комедицина на вас закончится граждане да с таким я еще не сражался да иди ты в пизду блин Подловил его на перезарядке. Давай, хил. аптечка вместе пошла. Блять, Сколько их у меня осталось? У меня две аптечки-огмейских осталось. Давай, по пофиг, сейф. Ну, я еще с полутаюсь. Ой, полутаюсь, блядь. Давай, за пригорочек этот... Я не вижу, он там сидит, блядь. Так, по-моему, труп просто висит. Так у меня патроны заканчиваются. Где этот хрен вообще? Кто-нибудь его видел? О, он нагодимый, блядь. <плодонный> <плодонный> Унижен просто. Вот эти бомжи, блин, давали мне по щам. Ох, мать моя. Ни хрена себе, мне дробовик, блин. Покоцали. Как мне его теперь чинить? Слушай, не я хочу перезагрузиться давай отсюда У меня то мне что-то по моему когда дробовик выбили его прям попали по нему и он сломался прям мне такое нафиг не надо он был в таком хреновом состоянии ну да почти новый дробовик взяли сломали Ох, как же это, блядь, тяжело. Вы не представляете. И он, блядь, не перезаряжен. Замечтательно. Все. Готов, блядь. Федор Иванченко Готовченко, блин. Давай, что для На продажу пойдет. Ух, Я не знаю, блин. Это какие-то титанические усилия были. Особенно этот хрен, который нас сразу 4 убивал. Я так понимаю, это еще не все, да? Мы типа еще не закончили с вами развлекаться, да? Выбросить. Давай пушку быстро починю, блин, пока там этот идет, блин, подходит. Да, давай уже ваши монолитовские используют на шифте. Все, сейф. И тут есть одна хорошая позиция, которую я хотел бы тебе показать. Где там, блядь, кто там? Нихера с ним он там припрятался. Это музыка разъебная звук. Так вот так О, броню давай чинить. Вот так вот. Что у вас двоих? Ничего больше интересного нету. Ничего не больше интересного нету. А других полутать не дашь мне, да? Держим их, блядь. Вон он ходит. Давай, бинт. Кэдшот. Максимально Еще один Что там у джипсовки по прицелу Говняный прицел максимально Соединить глушитель Выбросить Вот так вот Да господи, ну сколько у вас там еще, блин? Просто. Даже полутать не дадут нормально. М -м, кстати, неплохой вариант. Дай-ка посмотрю его. Ну вот такое. И цел же тут не выхватишь, да? Не, не хочу с этой волны ходить. соединить глушитель. Разрядить у вот эти говняные патроны. Давай, вот так. Давай, сей Дай поближе подойду. Угу. Вот там возле этой будки трется. Да-да-да. Где ты там? Вот он. Я в упоре был. Жесть, как она есть. Что, давай нашивочки? Вот эту вот всю хрень сюда давай. Что-то обрез. Крест 23М. А у тебя что есть интересного? Так, э, давай свою джишку обратно забирай. Вот так вот. вроде бы. Серьезные пацаны, блядь. Вооружены тоже серьезно. Но с них особо нечего. Нифига себе у тебя сушняк там. Сколько у меня аптеки? У меня одна аптека осталась там на два использования. Ребят, вы мне аптечки, я надеюсь, принесли? Это что-то с вами невыгодно становится воевать. Кто там, блядь, еще отстреливался? Так, я никого не вижу. Ну ты, блин. Нехороший ты человек. Ой, чем бы подхилиться. Что там эти стимпаки? Заживление ран. Так, ты видишь кого-нибудь? А, это вот он где, ни хрена себе. Не видно прям вообще его. Давай этого дядьку выщелкну. Если это, конечно, он по мне стрелял. Ой. Ладно, народ, я предлагаю, короче, здесь засейвиться, остановить запись, продолжить уже в следующей серии, вот, с вами был Зазепа, лайкосики, подписки, Все, всем пока.